Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Кучеренко, я директор по устойчивому развитию компании DITEC. Я буду выступать на конференции People Management 5 19 октября с темой «Секреты лучших работодателей мира». Приходите, будет очень интересно, мы поговорим о новых технологиях и прогрессивных решениях в области управления персонала в компаниях, которые в сегодняшний день ассоциируются с инновациями и развитием. Человеческий капитал – один из самых важных и ценных. Именно в этих компаниях найдены новые решения, которые дают им основные конкурентные преимущества.